Всем привет! С вами всегда Дэйт Тревел И сегодня мы приехали с Тайского Ласка. Идемте. Я уже там вижу подъемник. Пойдем поближе посмотрим. А вдруг <гас> мне разрешат на нем покататься? Мы нашли подъемник И сейчас в нем прокатимся Мы сейчас решили покататься И я тут сижу И это просто моя мечта жизни Тут так высоко и красиво Я вижу, вот вот мы и шли туда На самом деле это очень страшно, зрите. Так круто. И классно. Я думала, мы только ссылочку будем возвращаться. И у меня заглушило уши Мы уже приехали э, И э, тут э, надо Очень быстренько Убегать Потому что тебя вот так вот опять Посадят Ты уедешь площадка и сейчас я с моей сестрой качаемся на качелике вот мы и едем назад тут есть канатный мостик мы уже подходим я очень устал идти мы уже подошли и напоминаю, это стежка волоска. Пойдемте посмотрим, что это за стежка волоска. Вот Не очень интересно, что там. Там еще есть батуты. Как мы разгулялись, то что даже дождь успел пойти, но мы продолжаем все видео делать, а пришли мы оттуда. подвижный мост. тут есть обход и напрямую кто хочет так и идет а, а вам страшно бы было если бы вы были тут со мной а -а -а! Еще чуть-чуть Ну, как тебе? Мне понравилось. Мы пришли, и тут такая красота. Еще нас есть кафешка. Если вы проголодались, потому что мы ехали 50 километров сюда тут есть вот такой, вот, можно сказать, мини-бар э, с, с едой и с и напитками. Вот на котором мы и шли. крайнюю точку стежка власка Ну а с вами был Крошик Дэйтревел Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока И не пропускайте на видео Это что, я там стояла? Там же очень страшно